Друзья, всем огромный привет! Это новый выпуск выпускник фаната", и сегодня у нас в гостях Наиль Умяров. Друзья, это новый формат э, на нашем канале, поэтому название мы ему еще не придумали. Короче, э, мы будем снимать с игроками э, выпуски а интервью, где будем общаться с нашими ребятами и узнавать их поподробнее, как они живут, как они пришли в «Спартак». Как у них вообще протекает жизнь? Это будут нестандартные выпуски, поэтому подготовьте свои жирные лайки, пальцы вверх, чтобы нас поддержать в этом начинании. Поэтому небольшой конкурс, накидайте в комментарии название этого формата. Мы выберем победителя, возможно проголосуем э, из нескольких вариантов. И победителю отправим 2000 рублей на карту. Ну что, Наиль Умяров, дневник фаната, родной стадион наш, стадион Спартак. Ну а мы, что мы делаем? Мы начинаем. Наиль, наконец-то мы встретились. Да. Уже часто встречаемся, хорошая традиция. Ну, продолжайте. Поговорим сегодня о тебе, потому что много есть интервью с тобой, но в таком видеоформате я, честно говоря, особо не встречал. Плюс наш проект он всегда славился тем, что мы отходим от неких шаблонов, и нам было бы интересно поговорить с тобой и показать нашим фанатам, какой ты человек вне поля, и что у тебя вообще в душе находится. Наиль, ты сам родом из Сызрани, да. там же ты начинал играть за команду Сызрани, потом ты перешел в Академию Коноплева. Далее, насколько я знаю, у тебя был приезд в Спартак, да, потом на ты на вернулся две в, недельки, <laughs> в да. академию, потом опять в «Спартаке». Расскажи, с чего ты начал вообще заниматься футболом, как ты к этому пришел и эту свою небольшую карьеру до Спартака. Начал, конечно, да, ты правильно сказал, сыграни. Еще начал с отцом. Он занимался, ну раньше зимой хоккей, летом футбол, поэтому он поддерживал, поддерживал этот этот ритм и получается. Всегда, когда он был там, на футбольных матчах, на футбольных тренировках, мы с детьми всегда, там, маленькие, пинали мячики. Но я всегда был один из таких самых младших. Там, с двух-трех лет уже вовсю гонял. И в пять лет он отдал меня к своему тренеру, к Виталию Захаровичу Вечкину. Сейчас уже его нет с нами. Безумно ему благодарен, потому что мне было тогда пять лет. Я занимался с ребятами с 7-8 года, года, годами, поэтому, ну, Поначалу... Попал в футбол-то благодаря, ну, как у многих пацанов, благодаря отцу, да? Его ну, Футболе вообще, было. мама мне до сих пор рассказывает, что когда я был еще в животе, то постоянно пинался, пинался, пинался, и только там чуть ли не засыпал первые, первые там дни, чуть ли не с мячиком засыпал. Поэтому, ну да, прям с самого рождения. После Сызрани как поступило предложение в академику а, мы знаем, там, яркий пример Рома зобнен также оттуда. Как... Ну, Сызрани это, получается, сколько? 40 минут, там, до Тольятти, там, uh -huh. около часа. Это в Москве, там, около часа это нормально. Тогда было довольно-таки далеко, но родители... Меня давно, во-первых, звали, и только, там, 2009, получается, 9 лет мне было, и я попал на первый турнир туда, получается, я просто приезжал на турниры без тренировок, без проживания, без всего, просто на турниры приезжал. И уже там со временем начал перед турнирами оставаться на базе, тренироваться, и уже полноценно с командой был. Но это сколько продлилось, около года, год ровно я был в Академии, как раз с месяца Академии слетал на турнир в Москву. И как раз... Мы тебя заметили. Да. С мамой я приехал в Спартак. Еще на это -а была такая мини-база. Не знаю, там мало, мало народу, конечно, базировалось, но это как, как просмотровое такое место было. И сразу же мне сказали, что оставляют, но жить было негде, потому что интернат только строился тогда. Там через пару лет он построился. И мне сказали остаться там, в квартире с ребятами там, на 3-4 на года старше. И... Конечно, родители были против. Да. Сильно расстроился? Ну да, потому что «Спартак» был такой, наверное... Как, как... был? И как... остается? Ну, конечно, ну, в, то, в то время для то меня время да, мечта, мечта была такая, что, ну, конечно, хотелось. Как раз в этот же момент э, на нас вышел Николай Юрьевич, Дмитрий Леонидович. И с родителями они уже созвонились и они предл... предложили не меня посмотреть, а чтобы я посмотрел их базу, их, их клуб, uh -huh. их стадион. Ты и... сам принял решение, да? Ну да. да. Почти, да и получается в 2010 -м. году я приехал э, как раз на две недели. И ну, мы остались. И меня и маму взяли как э, врача У -у -у. Да, 20, в интернат. Да. Вы с, Поэтому... с тех пор остались? Да, Москве, и по и потом, на... да, потом сначала жили как раз в интернате, на... У -у -у. ну в академии. У -у -у. И уже потом э, сняли квартиру, уже переехал отец, и там вскоре брат с женой. Oh, yeah, yeah. <музыка> Проговорили про Чертанова, собственно. Не можем пройти мимо темы Николая Ларина, а лично его знаю. Сейчас идут судебные разбирательства, правильно с ним. Да. Он, ну, по большому счету, тот человек, который не только тебе, но и многим ребятам, которые играют в лиге в том числе в Спартаке, дал вам, по сути, билет ну, своим подходом, наверное, своей человечностью. И не только футбольно. сейчас вы ездите, по-моему, на, на, суд, на судебные, суды. Да? Да. Как вообще происходит э, там ситуация, как, как вообще сейчас Николай, в каком расположении духа, что там? Ну, сейчас, думать? на самом деле, он вот так пободрее стал, mm -hmm. первое время прям тяжело было на него смотреть. И, ну, общаясь с ним, прям тяжело было понимать, что такой, такой сильный человек может так такие слабые моменты mm -hmm. допускать в себе. И, ну, надеюсь, что вот этот заряд Уверенности в нем сейчас и бодрости, продолжится, и все станет на свои места, и, как говорится, добро победит зло. Ну, у него, получается, заседание в пользу защиты сейчас, mm -hmm. там несколько заседаний, и он зовет несколько игроков, несколько сотрудников а, из Чертанова, чтобы, ну, как свидетелей, как зрителей, потому что, ну, в любом случае, для судей это важно. Мы, в свою очередь, желаем Николаю... Разобраться с этой ситуацией, чтобы, в общем, справедливость восторжествовала. Передаем привет. Огромный. Все будет хорошо в любом случае. Кто сильнее, тот и прав, как говорится. Да. Анаиль, говоря дальше про Чертанова и про воспитных. Сейчас в нашей команде э, трое, можно сказать, воспитанников у Чертанова. Прудцев, Зиньковский и Умяров. Скажи, пожалуйста, как вы сейчас себя ведете в команде, держится ли вы втроем, или у тебя, может быть, есть какой-то там лучший друг в команде, потому что ну, забегу наперед, ты приходил с Глушенковым. К сожалению, не заиграл Максим, и сейчас он опять уехал с команды. Ну, в плане Максима, да, Глушенкова, ну, получилось так, что Спартак ну, тяжелый клуб, где чтобы спокойно так заиграть но ну, ему это не удалось там, несколько раз пытался он несколько раз шансы получал но ну так так распределилась уда футбольная что касается Пруцива Зиньковского ну я говорю с Пруцевым сколько со скольки с 14 лет мы с 13 вместе играем была у вас такая тема из типа в бригаде вот, такие сели когда мы втроем оказались обнизда не Нет, ну в любом мы случае ну, вот он зимой пришел в любом случае ему намного легче было адаптироваться в команде потому что то в то же время и я как-то помог Но, наверное ты уже просто да и Спартаке, и да. там да и я больше там общался с другими и он как-то уже в эту в эту колею вписался uh -huh. прям легко то же самое и зина ну Зина в любом случае знал и многих до да там прихода в спартак и просто это помогло ему быстро-быстро окрепнуть. Сейчас у Зиньковского есть а, в ближайшее время шанс. Как ты думаешь, мы не говорим, как решит тренер. Ты знай его достаточно давно, и да мы я... видели, как у да, нас да, за Самару. А, когда он уже покажет? По тренировкам прям видно, как он, как он хочет, как он старается. Он там, у Миши, Миша и, mm -hmm. и Зина как раз несколько раз оставались после тренировок. Ну, там, на следующую, ну, там, обед был у нас, mm -hmm. тренировка, обед. И они оставались еще там после, получается, игр, когда у нас игры были, поиграл играл, на следующий день, день да, да, там несколько, несколько человек оставался, и вот как раз Дина и Миша были одними из тех, кто оставался, и поэтому это, это показывает то, как, как они хотят, как они ж, желают то, то место, чтобы показать все, все что у них ну, А как вы знаете, у нас теперь новые друзья. Это букмекерская компания Винлайн. Винлайн это крупнейший легальный букмекер, партнер и Спартака, а также российской премьер-лиги. У Винлайна очень много крутых фишек и событий, так что скучно с ними точно не будет. Так как вместе с нами будет еще веселее. Спартак. Поэтому, если вы еще не с Винлайна, поэтому ловите ссылку в закрепленном комментарии. Регистрируйтесь. При регистрации вы получаете самый большой, честный, без условий, депозитов фрибет до 10 тысяч рублей. В общем, Винлайн, огромный вам привет! Спасибо, что вписались теперь в нашу историю. Ну что, надеюсь, вы Пускай вам нравится, ссылка внизу, ну а мы идем дальше. Многие прям вот э, фанатские движения фанатируют. Бойкотируют? Да. Ну практически все, да. Почему мы это начали. Почему Спартак бойкотирует остальные? Нет? Остальные тоже бойкотируют. Ну кто Мы, ну, начали, есть... мы начали зимы. Э, ну как бы. То есть первый зенит вообще написали э, объяву, что мы там типа, против фанайди и так далее. Мы сразу, перестали, ну, мы сразу перестали ходить на футбол вот с начала этого года. Наверное, Когда, ну, да. Да, И все остальные как бы ходили, то есть с 1 июня, как закон вступил уже в силу, остальные перестали ходить они перестали ходить Зенит, ходить, Зенит пока ходит. Вот по зениту тоже там много а, было разногласий и, и в том числе и у них короче в движухе но вот они пока ходят как, что... какие-то да эти ходят какие-то нет Ну у них как у типа аля у нас то есть за да, там другой трибуны кто то есть а фанатская трибуна пустая а, то есть. есть активных фанатов нет динамо перестала ходить локомотив торпеда вышли пример лигу спустя сколько времени и парни Красавец. сразу говорят Блядь, мы типа в, ну, в бойкоте факел воронежским они Красавец. были в краснодаре они были в грозном и короче матч с динамо у них был домашний и там вообще чуму сделали кстати парням всем привет ты снимаешь эту тему да, да? Ну, вот и сейчас они тоже перестали ходить давай покажешь тему это обсуждаем угу. сразу я тебя спрошу У, ты застал спартак с фанатами да и ты сейчас застал спартак без активных фанатов сделаем пометку потому что сейчас найдутся умники кто будет писать что блядь, фанаты есть на стадионе активные фанаты так назовем с трибуны север Сейчас нас нет. Что для тебя болельщики на трибуне есть, и когда их нет вот, активно? Прежде всего, мне кажется, это эмоции для всех. И для приходящих. Вот ну, просто на обычную на семейную трибуну, и для болельщиков, и для э, игроков в первую очередь. И для там, тренеров, э, персонала, для всех. Болельщики, ну это, ну, это часть футбола. Это то же самое, ну, как, как по мне, это неотъемлемая часть, потому что на, наравне там, с игроками, с тренерами, с судьями. Просто, ну, если болельщиков убрать, это, наверное, какое-то, ну, что-то, да, какое-то <реклама> театральное, театральное такое. Ну, понятное дело, что там фанаты, да, это не ходят, а болельщики обычные. Ну, просто этот ну, тяжело сравнить, да. Короче, говорите, со своими именами, то есть, болельщики, которые, Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Я ну, думаю, это, это это потому, -то, что да, это... нет, болельщики переходят на центральную трибуну. Я сам, когда начинал ходить, еще совсем маленький мне папа приводил центральную трибуну для того, чтобы посмотреть футбол, да, периодически что-то да. крикнуть, там, что-то там на игроков там их матовые. Какие-то да, эмоции да, там, да. Во, во время игры ты в любом случае не, не издаешь такие, которые Конечно. издают активные фанаты. Такова жизнь. Надеюсь, что все-таки эта вся история Мы закончится очень, да, в ближайшее время. Я, я уверен, что каждый из команды скажет, самое. Что... это очень приятно. Наиль красавчик. Это уже жирный лайк летит сразу прямиком под этим выпуском. но ну раз ä, уже про Спартак начали говорить, твой дебют ä, в, в составе Спартака ты вышел на замену против Дениса Глушакова в матче Зенита. Место, место. Ну, имеется в виду место. А, достаточно символично это получилось. <с> Не буду ничего про эту тему говорить. Но в итоге ты в Спартаке Денис нет. Твои первые чувства, когда ты вышел именно на саму игру, то есть вот в сам матч, когда влился? Вроде бы такое значимое событие, но на самом деле все эмоции как-то не успел ощутить, потому что там было на, ну, на 70 какой-то, восьмой, uh -huh. что ли, на 70, ну около 80 минуты вышел. Счет был 1-1, и вот я даже сам вот после, после матча полетел как раз в сборную, прям в этот же день. Я вот летел, и я думал, блин, а вот какие эмоции я испытал, я же даже не успел как-то про прочувствовать да, да, это все. И, ну, в любом случае, когда, ты, когда я вот я вышел, я как вышел, как, ну, не знаю, как вот в какое-то представление, в каком-то фильме, в каком-то сериале, не знаю, такие ощущения были, вау. Так, и хотелось быть везде, быть там, тут, там, и как-то не думал вообще о, там, о установке, о, о какой-то игре. Просто хотелось быть как-то, ну, помочь прям по максимуму можно ли сравнить эмоции твоего первого голоса спартак с локомотивом с эмоциями твоего первого выхода вообще разная ты уже такой что, по гол... опытнее, не да, был. гол э -э конечно ну ждал и ну прям стремился к этому забил у меня такое прям как как снилось, типа одну да. галочку да. закрыл да? Да, да, сейчас да. есть хоть какие какие-то список желаний ну, хочется продолжать быть? в любом случае хочется продолжать и отдавать но это самое приятное забивать и там отдавать голевые сам приятно друзья давайте пожелаем в общем на или чтобы он в этом сезоне я сделаю ставку мы парни азартные мы любим с моим другом василием делать ставки я ставлю что на или в этом сезоне Учитывая, что Спартак будет чемпионом. Ну, давай, возьму тотал больше, 4,5 в этом году. Давай 3,5. 3,5. с да. 35 Коэффициент какой будет на это событие? Я думаю, 2-2. Да ну, 2,2. Мы верим, мы верим. 2,2. Ладно, если верить, то да. 2,2 коэффициента. Поэтому, друзья, Наиль, мы тебе желаем в этом сезоне удачи пробить тоталы. Друзья, от вас жирный лайк. Ну а мы идем дальше. Наиль, ты достаточно молодой парень. У тебя уже есть жена. Да. Сейчас много молодых футбиков постоянно чем-то увлечены. У кого-то там музыка, у кого-то приставки постоянные, у кого-то Counter-Strike, медиа, медиафутбол. Сейчас, скажи, ты как молодой жених, не мешает ли, есть ли тебе, во-первых, увлечение и не мешает ли тебе футбол строить вот начало, так скажем, вашей жизни с женой своей? Оборот, наоборот, мне кажется, помогает. Да, все, все увлечения у нас вместе. То есть ты не сидишь супругой, там и вчера не не, за приставкой. не, ну бывает, могу, там, часик-полтора, но меня контролируют. Ну, сразу жена она такая, так В плане, да. Отбой, да? Не, ну понятное дело. Не, контролируешь в плане, типа, там, даже если часов 6 я насяду, там, до 7-30 поиграю, потом, типа, ну давай посмотрим что-нибудь. Ну, и тогда все, да. Ну, самое главное, чтобы у вас все шло в горочку, в елочку, поэтому же нет, вы огромный привет. Как зовут? Спасибо. Алина. Алина, привет тебе от всей братвы, и, возможно, в комментариях тебе тоже придется привет и скажет, какая ты молодец, что поддерживаешь Наиля, а ты молодец, что поддерживаешь ее. В общем, медиа лига сейчас новый тренд, ну, как, новый он для многих, потому что раньше, заняти... короче, кто в теме, тот в теме, сейчас это все начало набирать большие обороты и большую популярность. И уже как-то многие стали говорить, ну, вот, это медиалига, уже играют профики, а не медийщики. Вы не хотите заходить? Братан, не <социт> знаю. <социт> Пока не знаю. Скажи мне, твое отношение к медиалиге. Я знаю, ты приезжал на матчи МФЛ первого сезона. Что ты вообще думаешь по этому поводу? Ты молодцы парни, ну я не знаю. Супер, что так развивается прежде всего футбол. Люди смотрят, людям интересно. И те, кто этим занимается, делают шоу. Поэтому, ну, мне лично интересно смотреть, не знаю, у всех. Всех, конечно, разное видение этого, но мне лично интересно. Я так и вижу, как на их это закрыть аренду. Вот бы сейчас на лучше. На блядь, на искусственное побегание, колени поломать. Ну да, да. Как ты думаешь, не может ли медиалига в ближайшем будущем начать бить интерес молодых пацанов к взрослому футболу, так его назовем? Я думаю, что медиалига может помочь тем же сейчас. Тому же молодому поколению возобновить интерес к футболу. Ну, лично мое мнение. Да. Потому что сейчас, мне кажется, вот там последние 5-7 лет какая-то пропасть произошла в плане там детей с этими, с появлением этих гаджетов. А там 10 э -э лет уже вот пропасть, Ну или 10, 10 да. Лет. Ну просто 10 лет назад там не было там, 11 лет. И, я, и этого, этого еще не было ничего. Ну это понятно. Поэтому, ну, хочется там, вернуть детей на площадке, на коробке, на там. Два, дворы понятно, опустили да. очень сильно, на самом деле это факт, это самокаты факт, и гаджеты, да. типа, блин. Раньше, там, вспомни, ну, там, даже, ну, мое детство, твое детство. После школы, во двор, футбик, там, зимой хоккей, с утра до вечера, типа. Я могу сказать, что мы в Шертаново тренировались с утра, и вечером на коробке постоянно были. Но это это, вот это сколько, правильно? Там, до до 17-16 лет. За кого топишь? Твоя любимая команда в Давай. Бы беги. Были брокер. Бей-беги не берем, да. Если не брать бей-беги, Броки, да. Броуки, тудроц, все, ну за всеми интересно. Вот я лично за тремя командами слежу, Броки и тудроц. Меди-лига сейчас привлекает молодых парней, которые, возможно, не закрепились в свое время, а также привлекает уже взрослых. много знакомых там играет. Взрослых футболистов. Вот первый вопрос. Меди-лига может ли дать второй шанс пацанам, кто там, аля ля там может быть, лет 23-25 пробиться снова в какие-то клубы фанел премьер-лиги хотя уже таким такие примеры были после первого сезона и второй вопрос нужно ли в Медиалигу привлекать известных футболистов которые раньше играли там за спартак за цска по поводу второго шанса это только поймем мы через там пару-тройку лет потому что но ну, сейчас тяжело сказать да там многие играют и молодые которые не закрепились там в академиях в дублях во вторых лигах по поводу старичков, то, ну, мне кажется, это прикольная тема, которую ввели, э, как раз, мне кажется, Броуки э, с тем же Давыдовым, э, Дьяковым, э, Дьяковым Тигеевым, Сосининым, да. Э, это интересно, и сейчас как раз Ещенко, э, Бурлак, еще вообще, да, вообще, ну, это играет. Это мы посмотрим, да. Короче, по эта тема того, нас, есть будущее. Да. Я, Я считаю, что да. Напишите вы в комментах, что думаете, если будучи в Медиалиге, интересно ли вам вообще эта тема. Наиль, э, на днях ты был у нас в магазине во Frader Шоп на автограф-сессии. Это первая, такая первая у тебя была история в твоей карьере футбольной, прийти на автограф-сессию в таком формате? Ну, такая образом. большая, да. Э, в любом случае на стадионе, такие перед э, перед играми, когда травмы были, э, ну, там, 30-40 минут, но такая прям масштабная 2,5 часа – это первая, да. Парни, посчитали, тысячи человек прошло. Тысячи ну, человек Это было на самом деле серьезно, потому что ты всю автограф-сессию стоял, да. со всеми не общался и... Да нет, на самом деле это ну все, все достаточно быстро так произошло и как-то не заметил даже тех там, двух с половиной часов и того момента, что я стоял, поэтому все все приятно, все быстро. Спасибо тебе за то, что Спасибо приехал, уделил время, а собственно если Зиньковский в этом сезоне заиграет в «Спартаке», то следующий пойдет он тогда к нам. Ну, если мы берем в рамках восклика Черданова, да. Я уверен, что он скоро будет у вас. Короче, эстафету передаем э, Зиньковскому. Посмотришь обязательно. <смех> Готовься. На был подготовлен, кстати, вчера. Друзья, этот выпуск подошел к концу. Формат вы, как вы уже поняли, должны придумать. Название, точнее, этого формата, этой серии этих видеороликов. Ну, Наиль привез нам игровую футболку. сейчас лимитированную сейчас это... большая редкость, пока Алберс не привез еще контейнер москву с Найки. Поэтому, ребят, вы можете стать обладателем этого эксклюзива. Давай условия проговорим, ребята. Смотрите, у Наиля есть телеграм-канал. Давайте Наили... по подписаться на мой телеграм и да. на ваш телеграм. Давай, мы выкладываем эту футболку. Туда и туда сделаем репост. Все правильно. Поэтому, Поэтому все, все, все смогут следим за новостями. Телеграм-канал Наиля, вот прям перед вашими глазами. Наш телеграм также перед вашими глазами. На днях мы выложим э -э, эту футболку на розыгрыш. Условия будут подписаны на Наиля и на нас. Ну и все остальные условия вы уже видите увидите, соответственно, в телеге в этой новой сценарии. Спасибо тебе большое все, за вам спасибо. Время. Может быть, есть что сказать напоследок? Да что хочется пожелать скорейшего возвращения болельщиков на трибуны. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. И давайте все вместе идти к нашей цели. Закрывай камеру нашей фишкой. Okay.